18 декабря 2013 года в Санкт-Петербурге состоялась третья международная конференция «Опыт использования инновационных IT-решений в деятельности авиакомпаний. Конференция была посвящена обзору различных программных решений для авиакомпаний на базе продуктов компании «Рикс Булкова» и ее партнеров. В мероприятии приняли участие представители 20 авиакомпаний из пяти стран. Сегодня мы собрали здесь гостей, наших клиентов, наших партнеров для того, чтобы, во-первых, рассказать наши какие-то новые идеи, новые разработки, новые системы, которые позволяют автоматизировать процессы авиатранспортные. Предоставляем площадку для обсуждения наболевших вопросов, да, каких-то актуальных, которые существуют в нашей авиационной отрасли. Которые может быть связаны с IT-процессом, может быть, это абсолютно не связанные темы. Здесь собираются специалисты крупнейших авиакомпаний, обсуждаются какие-то вопросы. Мы стараемся им предложить информационную поддержку. Наша цель это максимальное упрощение общения с заказчиками, это восприятие их актуальных вопросов, которые необходимо решить, совместное достижение каких-то. Цели, которые позволят, скажем так, упростить, может быть, работу пользователей, увеличить прозрачность каких-то процессов и опять-таки оптимизировать совершенно различные процессы по управлению и планированию полетами. Мое выступление заключалось в том, что я пыталась осветить, как, каким образом мы решаем Каким образом мы оптимизируем процесс нашего сопровождения клиентов, которые эксплуатируют наши программные продукты. При личном общении есть возможность получить гораздо больше информации. Поэтому мы организуем совещания, рабочие встречи, едем в командировки, что является тоже ценным опытом. Хочу представить нашим гостям. Наш опыт использования интернет-технологий и мобильных устройств для повышения эффективности принятия решений. Сейчас все больше популярность среди наших клиентов получил мобильный перрон. В связи с этим, так как мы это уже мы несколько лет занимаемся этой разработкой, но так как это все шире и шире у нас используется, поэтому мы столкнулись с проблемой плохого покрытия интернетом в на перронах. Таким образом, бывают ситуации, когда человек с мобильным перроном, с нашим, находится у рейса и связь с интернетом пропадает. В этот момент срабатывает система буферизации. Все данные, которые продолжают водить супервайзеров в мобильный перрон они никуда не теряются, они сохраняются. И в момент восстановления связи эти данные отправляются в систему, в данном случае в систему Open Sky. Насколько вот интересно вам участие в конференциях? Вы уже третий год уже видите какую-то динамику развития, не знаю, доклады повторяются, доклады, либо какие-то новые темы появляются. Насколько вот именно вам конкретно интересно участие в таких мероприятиях? Ну, естественно, нам интересно, потому что а, обмен а, опытом и с другими авиакомпаниями в том числе он имеет высокий процент в работе в нашей конечно такие конференции для нас это тоже опыт и возможно это будет каким-то новым доработкам и новым решением и вопрос как вообще конференции, так вот понравилось. Вообще отличные ощущения. Вы знаете, я попросту много умных лиц. <свят> не, ну правда, <свят> много умных лиц, потому что иногда, э, ну, я просто достаточно часто участвую в э, разных конференциях, иногда э, смотришь, и люди просто, ну там, кто-то зевает, кто-то не понимает, иногда что-то непрофильное рассказывается, люди действительно заинтересованы. Это очень приятно. Совершенно разные вопросы от разных людей, не от кучки, там, два активиста сидят, там, постоянно <свят> что-то спрашивают. А реально из разных концов разные вещи, в том числе, кстати, про стоимость. То есть человек, люди сразу прикидывают как некий объем инвестиций и так далее. Так что очень интересно. И, кстати, приятно, что компактно. Иногда зал на 500 человек, там сидит вот 500 человек, ну там реально на задних рядах уже кино смотрит. Вот вот. Перед нами сейчас Григория Ина Сергеевна. Она только что рассказала о особенностях автоматизации авиапредприятий, которые объединяют функции аэропортов и авиакомпаний. Ну, мой первый вопрос, это Собственно, что это за предприятие? Расскажите, пожалуйста. К таким авиапредприятиям, наверное, стоит отнести, ну, во-первых, исторические предприятия, которые всегда выполняли эти функции авиакомпании и аэропорта. Также это крупные авиакомпании, которые помимо обслуживания своих рейсов могут проводить наземное техническое обслуживание воздушных судов сторонних авиакомпаний. Ну и не будем забывать, что в крупных аэропортах в некоторых городах сейчас развиваются региональной перевозки, когда аэропорт покупает свои самолеты, начинает вести самолетную деятельность и на своей базе организует маленькие авиакомпании. Что мешает им работать оптимально? Но основная проблема, в принципе, даже не только объединенных авиапредприятий, наверное, и просто аэропорта, и авиакомпании отдельно, это отсутствие автоматизации. Ваша конференция очень понравилась, на самом деле, в плане того, что она именно несет такой информативный и полезный характер для обеих сторон. Да? Для вас и участников, и ваших коллег, собственно, которые сегодня здесь присутствуют, я надеюсь, уверен, что вы узнали много нового о компании Samsung не только как производитель бытовой техники, да? но и как производитель корпоративных решений, которые позволяют решать задачи для заказчиков.